Здравствуйте, все в ситрах увидели, а как их сейчас пойдет. Речь я только что их потестил на ворске тесте. И сейчас расскажу о них немножко, что я думаю о них. А не думаю я о них вообще ничего не думаю. Потому что думать здесь не о чем. Лыжи коллекции, по-моему, прошлого года, если не изменяет память, может даже позапрошлого, не помню. Но ну, интересно посмотрите, суть не в этом. Лыжи никак не изменились с тех пор, как они появились в этой концепции. Эти лыжи есть, и они в ней остались. Лыжи как были неинтересны, в общем, в этой категории, так они в ней остаются неинтересными. Проблема в них в радиусе, они достаточно быстрые, при этом они еще и тупые. вот Они тупые, безотдачливые, да, они стабильно на скорости, на них интересно мочить. Но это какая-то рельсовая такая тупая фигня. То есть вот они, наверное, хороши для тех новичков, которые не хотят никакой отдачи, ничего в этом кат они не понимают, но хотят именно скорости. И, в принципе, уже научились, как-то ставить на накан, зарезать ее, и вот в этом они прекрасны. Вот тут они найдут друг друга. Лыжи с этим лыжником Отдачи нет, ничего нет, ничего не, не вылетает Грузи, не грузи, как бы все равно а, При этом и лыж Мне даже, наверное, где-то понравился У них очень рабочий носок, очень рабочий задник То есть вот Можно проваливаться назад, можно проваливаться вперед Они очень лояльны к ошибкам Продольного баланса Что очень характерно для новичков, такая ошибка То есть, либо кататься на заднице, либо наоборот Передавливать носы а В коротком повороте они вообще не интересны Как их коллеги по цеху Атомикам в этой же категории они вообще вот не хотят этого делать И всем говорят, что как бы не надо даже это, это пытаться делать, это не наше И вообще давай об этом забудем, дружище, прости, извини Вот, как только переходишь в короткий поворот Так тут же понимаешь, что делать этого не надо И выходишь на длинный Ну, я не знаю, как бы, честно говоря, где новичкам Вот, можно кататься в их скорость Потому что работать они начинают, опять-таки, на скорости Стабильность и резаная хватка у них начинаются работать на скорости в общем, лыжа, на мой взгляд, вообще не интересная. Вот никому, ни экспертам, ни новичкам Вот вообще никому Ну, только вот я говорю, вот это отдельная категория граждан Которые вообще никак не собираются понимать, что такое техника И видят, единственный кайф как они на лыжах Это не какой-то там динамики и техники там И каком-то контроле А вот именно я мочу такой на скорости замеряет трекером, там потом на форум прихожу, пишу, я ехал 110 км в час В общем-то не отдавая себе отчет, что такое 110 км в час И что на 110 км в час вообще штаны уже мокреют у нормальных даже Спортсменов, не то что у новичков но как бы, ну не знаю, меня веселят такие видосы Типа я в Сачах, 110 мочканул Ну, герой, хироу, хироу, ты просто супер хироу Ты вообще не понимаешь, о чем речь Вот это лыжи для них, потому что как бы они вот именно для такой скорости и они при этом на этой скорости они не будут своей отдачей мешать газить газить ну как бы давай разгоняйся и убейся вот ну в принципе ребята славно я понимаю потому что у них э, есть новая игрушка называется квест э, это серия Q, которая переросла в серию квест Вот она как бы реально действительно интересно мне кажется что они в нее увлеченно играют вообще во всю эту тему фрирайда и фрирайд универсал ну в принципе молодцы потому что мне кажется что у них там получается больше вот как-то там у них интереснее потому что спортивные Дивизион они просто переняли у Atomic, объединившись с ними Вот, а, фрирайд у них как-то всегда был такой нормальный А вот как-то вот эта вот любительская тема у них как-то пропала И они как-то не собираются ее спасать героически Но ну, в принципе, другой стороны, нужна ли она им, не знаю Это не ко мне вопрос, это вопрос к маркетологам атомика и сломона Вот, ну я пойду следующие лыжи покатаю Вот, чтобы не пропустить подписывайтесь на канале, в соцсетях Заходите на форум, на сайт там всегда, в принципе, есть что-то интересное, стараемся. Все, встретимся на склоне, пока!